Друзья, всем привет! Сегодня мы на рыбалке, на морской рыбалке. Наконец-то сбылась моя мечта. А, надеюсь, мы сегодня что-нибудь поймаем. Капитан обещает сегодня рыбы наловить. Ну, не знаю. Да? <смех> Валера, гарантировать можно только, если водолаза зашлём. Приветствую вас, друзья! В этом сезоне, дождавшись отпуска, мы решили посетить курортный город Анапа Краснодарского края с целью прорыбачить на Черном море. Вообще Анапа славится своими множественными достопримечательными местами, куда можно съездить, если вы приехали на своей машине. Если же вы без машины, тут повсюду предлагают разные экскурсии, включая джипинг, где вас будут возить по всем этим достопримечательным местам. Но мы, не теряя времени, пролистав в просторы интернета и забив в навигаторе точки, решили посетить какие места сами. Но нам удалось не все места посетить, так как в связи с коронавирусной инфекцией множество общественных мест для нас было просто закрыто. Зато нам удалось отправиться на нашу первую черноморскую рыбалку. Заранее договорившись с капитаном небольшого судна, мы рано утром отправились в порт, где нас собственно уже и встречал наш капитан Валерий. Как только мы погрузились на судно, у нас сразу проснулось чувство предвкушения какой-то для нас непонятной рыбалки. В принципе, мы и не знали, что нас ждет впереди в течение 5 часов. Уж очень хотелось почувствовать все прелести морской рыбалки. Дальше наш капитан, зная свои точки на глубине 15 метров, остановился недалеко от порта. Сейчас у нас 5 утра, в основном рыбаки у нас справляются вот здесь вот, видно, все ловят сейчас тавритку с 5 утра до скольки утра до 10 до да? Вот ну, ну, в, в в как бы, да с утра обычно до 10 максимум ну, в основном вот говорят что до 10 часов Вот, и мы начинаем нашу рыбалку сейчас пока половим ставритку а далее поедем в море где глубина 30 говорят 40 метров это уже получается, мы будем ловить на другую на другую снасть, да? да? да, да, да, да, да, там да. Тест какой у них? Примерно, просто посмотреть. А, мультипликаторная, да? Катушка. Ну и такие там. У ну, них тест обычно говорим 250. 250. Ага. Ну вот сейчас настроим снасть и будем ловить ставриду. Начали мы ловить с обычных спиннингов, специально оснащенных с небольшим грузиком и крючками для ловли ставриды. Практически с каждого заброса попадалась ставрида, то одна, то две, но бывало и больше. Такие вот у нас тавритки ловятся. Пока что. Вот такую вот снасть применяют у нас местные рыбаки на Черном море. Значит, через каждый сколько-то, 10 сантиметров по крючку, сколько то Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Обычно, да? До 10 крючков. До 10 крючков. Ставится какая-то вот страза. И на голый крючок ловится вот такая вот Вот такие вот ставритки. А, крупная сама, сколько? 35 сантиметров. 35 сантиметров. Первое впечатление от такой рыбалки, конечно же, порадовало. Никогда бы не подумал, что буду ловить ставридов в Черном море так легко, который мы просто покупаем в магазине к пиву. солнце стало подниматься все выше и становилось все светлее и жарче теплый легкий ветерок создавал небольшую волну покачивая нашу лодку. все эти мелочи нас не беспокоили мы просто были увлечены каждой минутой такого процесса наловили мы сейчас тавридок это у нас получается наша первая наживка сегодня мы Постараемся. Надеюсь, нас, нам повезет. Поймаем катран, которая похожа на небольшую акулу. Бывает камбала попадается. И как там еще? Морская лисица. Морская лисица. Вот, вот на такую вот ставритку. такая рыба тут ловится. Далее мы отправились на более глубокие участки, так называемые свалы, где должна, по словам Валерия, ловиться уже другая рыба. Как в море имеется течение, по прибытию нужно обязательно заякориться, чтобы не сносило от луна. Я не знаю, течение сильное, не сильное, на всякий случай перестрахуюсь. Угу. Два, два, два, два якоря сейчас Два якоря, Да, у меня сейчас стоит якорь для камней, да. а это считается якорь для песка. Поскольку как бы может разбить ветер, как бы чуть сильнее Вот это для камней, да? Это для камней, да. <звук> Кроме ставриды, нам нужна еще и другая приманка. Это местная креветка, которую Валерий покупает за 400-600 рублей за 1 килограмм. <звук> До до дна, да. Опускаешь И просто держать или... Ну, опустишь до дна как бы. Вот до дна дотянул, дошел грузик до дна. Чуть потянул, натяжку спине не держишь, попробуй ну, прочуть. Угу. Ну, ну, ну. Долбить начать. Надо немножко ее подсекать. Чуть-чуть поддергивать. Все, оп, ага. и пошел. О, да, есть что-то. <связь> <связь> ну-ка, ну-ка. Только-только закинул, уже сразу поклевка. Креветка делает свое дело. Да, свое, да? да, да. О! Вот О! <связывая> Это что за рыба? Это рыба Мирланг Мерланг? Мерланг. Шек. Посмотри, а. внимательно. Да, обычно такая нежная-нежная рыбка. Вообще нежная. Пахнет рыбой. Нико помераю Ну типа как у нас ершики тоже прожорливые, то же самое, все подряд едят, особенно червя. А здесь они креветку живут. Вот такие вот малюпасики. Такая рыба хоть и маленькая, но оказалась очень прожорливая. Для такой ловли рыбы не нужно иметь особо большой сноровки. Закинул и ждешь поклевки. Наловив мерланга и ставрида, мы использовали их в качестве жидца. Мы перешли на более крупную ступень, а именно на более крупную рыбу. И наша рыбалка стала еще более интересной. В общем, друзья, вам остается только наблюдать за процессом. Продолжаем нашу морскую рыбалку, пока ловится мирланг. Донная рыбка на 33 метрах сейчас нам настроят спиннинг с мультипликаторной как она катушка и толстым шнуром да как она плетенка же тоже да Ого, крючки вот такие вот крюканы используют на мужской и такой вот толстый толстый шнур Так? А, вот так еще Надо еще знать, блин, как По цеплять. Кучу. А то обычно на живца просто за горб цепляешь, и все, ее нащупают. И ставишь там на жерлице. Там Зимой вот мы рыбачим, у нас зимняя же рыбалка тоже хорошая. Жерлица ставишь. Здесь тоже вот же Азов ложки. рядом. А, ну да, это, да, да. На Азове-то не, ну, э, не, не само Азовское море, как бы и в нем море. А в э, лиманах. А, ну, я даже не знаю, как, как забрасывать. И как вообще... Да, его как как как как я забросил как играть. просто в сторону отбросил и все. Потому что uh -huh. какой смысл его сейчас как бы подтащить? Uh -huh он все равно уйдет практически вот так. Глубина у нас тут показывает 30 33, 33 метра. 33 33. 33 метра. Теперь спиннинг можем воткнуть сюда. Но я предпочитаю ставить вот так. Почему? Потому что тогда более четко видно поклевка. А, да? да. И И то, то есть мы сидим туда смотрим как бы. Удар. Но. Удар. Берем спиннинг. Не спешим. Посмотрел, слабина есть, упор есть, все. Дерг его. Чтобы Чувствуешь, это... сидит. Угу. Если нет, лучше не этот. Отпусти, отпу... отпу... отпу... отпу... потому что она где-то тут рядом будет крутиться. Как бы она бывало такой, что дерг, бах у нее вырвал. Она сорта спленуть успела, я ее за задницу поймал. Угу. И вытащил. Ну, можно, наверное, чуть-чуть перекусить. Да, Поговорим, Будем... хоть спиннинги забросим. Нет, я вообще говорю, спиннинги мы успеем забросить, забросим. Ну, мне один уже спиннинг забросили, я уже все, я уже это место контролирую. Немного перекусив, дальше Валерий провел небольшой инструктаж, как правильно делать подсечку. Тут, конечно, с каждого заброса уже не будет поклевки. Приходилось ждать по полчаса, бывало и больше. А в мыслях осталось одно, как бы не протыкать поклевку и сделать правильную подсечку. Ну, и наконец-то на первая поклевка есть Заедем. о есть! в какую сторону? Заедем. ого Духа -духа. не, -не, -не, -не спокойно о! Тяжело идет, тяжело. Что-то там хорошее сидит. О! Я надел, на без Да я потихоньку. Богор же есть, да? Есть. Видишь, а эти катушки, блядь, <свы> спинники выворачивай. Да, я Ух <свес> ага. ты! Да? Ух ты! Не сильно большая. Да, как я? Погром? Прикольная. Большая Красивая какая. А не... Вот. а не снимайте с этого? Мы не, не сфоткаемся. Снимаю, Ух ты! Красавица! Ну! Есть! <смех> <смех> Нет! Нет! Отпускай, строви! Переключателем! Я не знаю, где он. Подтек, дернул чувствуешь нету не зацепил ее но ну, она прям так закрывай но ну, она так немножко подергивала да. но ты же... а, это, это не то да ты высмыкнул высмыкнул а, а она не взялась а. вот держи теперь не ну можешь положить как бы Ну, она вот чуть-чуть так тык-тык была поклевка да была Рыба не поймалась. Еще бывает, знаешь, как бы леска же, э, ну, стравливаешь ее, ага. она слишком много свободного, а -а -а. потихоньку подвел, а -а -а. не под, ну, не сдергивая, а, -а, -а. а подвел, а -а -а. чтобы у тебя, чтобы ты мог смыкнуть, а -а -а. подсечь ее. Она сошла сейчас. Сейчас, вот, ишь, опять будем сейчас подождем, чуть-чуть, а -а -а. недолго. Если в течении получаса ничего не будет, вытаскивать надо и смотреть, значит наживку уже сдернула. Ага. Потому что поклевка была, ну, я понял. а подсечь мы ее не подсекли. Вот, поклевка да, была. Да, да, да. Возьми спиннинг руки. Слабины не было там. Вот теперь держи, ты почувствуешь вот. паука, как долбанет. Как всадит как бы подсечка. Ага. Можешь спинить ниже к воде отпустить, тебе будет и лучше видно, и подсечка. Ну, будет. чувствуется, что-то живет там. Вот она сейчас долбанула тебя, да? Ага. Вот смотрите. О, хорошая похожка была. Ну, вот, вот. Упирай. упирай... У меня хватит вообще, не знаю, упирай. Нет, не так, упирай в этот, в пояс. Ну, ого! Ну, это мультик Реально тяжело Круги, О! Офигеть, реально тяжело Давай-давай, крути-крути Никто, наверное, не закручивал еще. Да, да? А вон уже что-то видно, по-моему, такая же какая-то. Как вот сейчас доставали. Такая же. Ага, я вижу, вон да. я вижу. Надо как-то приноровиться, короче, фигня. Да-да-да, к этой катушке надо, это мульты. Но зато у них легкая, что выкручиваешь. О, заводил так. О, такая же. Подожди. О, пошла. Ну чуть поглубнее. Ну тяжелая, да. Цыр город большой. Что-то стоем? Вот уже попала вторая морская хвостатая лисица, которая похожа на скат. Ну и Валерий нас в таких ситуациях всегда подбадривал. Советовал, что нужно делать. Подкрути спиннинг ниже к воде, чтобы не, не поднимая спиннинг, но у тебя была этот, подсечка. О, есть! Засадил. Что-то даже покрупнее. Главное без фанатизма. Напряги ее просто сначала, она пойдет, пойдет. Да. Дубасит хорошо, да? Да. Что-то прям хорошо сделаю. идет. Очень тяжело, Тяжелее, бен чем в прошлый бен раз. Ну, Ощущения, конечно, такие прям... Адреналин. Вот, непередаваемые ощущения. Это надо самому пробовать. Вот именно важный момент, вот, когда вот подсекаешь, она там сразу прям вниз. Может на эту наживку именно лисицы там? Давай, давай! Рука а устает! не не будешь так просто! Рука устает! Если она крупнее, так тут вообще... Ну я же без перерыва сразу вытащила! Руки. С поднимаешь, у тебя поезд специально воткнутый, а есть вообще как бы угу. даже скатера не снимает постойки снимаешь, постойки, просто и катушка там в два раза больше. Фух. Попробуй блин эти 33 метра протащить. Ага. Нет, катра. Чуть-чуть напрягну. Нет? А нет? Нет. нет, тоже лисица, ага. Нет, мне показалось. О, красоточка. подведу Ваше впечатление мужчина капец вообще тяжело вроде она плоская и сопротивление большое и кажется как будто там килограммов 20-30 наверно тащит ну да, из-за того что она плоская угу. Вот, сейчас у нас мы поймали уже третью, третья лисица. Катрана пока еще не поймали, но ждем. Ждем Катранчика. Заглотила. Чувствуется, что до проглотила. Что-то я прям ей дал, время видать много, не, не, чтобы нормально, она нормально. проглотила. Блин, этот спиннинг-то подлиннее. Ой, я я как всем, будто как мешок как какой-то тянулся у нас. А, ну чуть-чуть сопротивляется, что-то есть. О! О! А где же ты там? Когда ты уже наверх поднимешься. лесу за хвост поймали. держи, держи. Позакрутилась. Ну, на ставрину Попалась. Куда нам уже четыре штуки-то? Мы ну, поймали за сегодня Давай штуки. этому отдадим там. Кому? Повару. Может повару одну подарим, да? Да, наверное, так и сделаем. Принесем. Пару штук нам приготовят. Ну, если что, подарим там. Штяк. Ну да, рыбалка удалась, в принципе, мы от пуля ушли. Далеко. Далеко, очень далеко четыре таких лисицы одни крупные прождав еще какое-то время последовала еще одна поклевка еще, О. Одна. О, еще одна лисица а -а -а. уже пятая <сосам> Смотри, как она за самый край она даже не за рот попалась ага. О, Давай. крыльями машет Полетела, полетела, полетела же... А, за нос, что ли? Да О, он О не нифига длина. Она струнуть успела Подсёк Странная подсечка Ой, там зацепилась Сверху Вон он, пять штук. Дальше мы отправились на другую заветную точку, где уже Валерий поймал пару катранов. И такая акула обитает только на глубине, и людей она не кусает. Когда держишь такую рыбу в руках, ее кожа напоминает наждачную бумагу. Да. О, нифига, Тяжело? килограммов 5-6. О, здорово. Слушай, подожди. Ого. Сейчас. Классно. Вообще класс. Раз, два, три. Еще подъехала к нам семья, попросили пофотографироваться с такой рыбой. Но мы, конечно же, не могли им отказать. Кстати, в старину, когда ловили такую рыбу, ее кожи наматывали на рукоять меча, или сабли, или шашки, для того, чтобы рука не скользила. Ну вот, друзья, сбылась моя мечта. Мы побывали сегодня на морской рыбалке на Черном море в городе Анапе. Хотелось изначально, конечно, одну поймать, но мы поймали сегодня 5 лисиц. Удовольствие получил, получил я огромное. Как бы всем советую. Если что, ссылку в описании оставлю номера телефона, именно этого корабля, капитана водителя. Валера. Валера зовут. Вот. Ссылка будет если что в описании. Ну, на этом, в принципе, и все. Друзья, вот такая у нас получилась рыбалка. От нуля ушли. Ну и до следующих рыбалок, всем пока, всем счастливо. Ну, друзья, на этом я буду заканчивать нашу рыбалку. Пошли 5 часов рыбалки, как мгновение ока. Весь улов Валерий отдал, конечно же, нам. И еще хочу искренне поблагодарить его за такую рыбалку. Мужик просто молодец. В порту у нас местные рыбаки уже ждали с уловом, не просто так. Они предлагают разделать качественно ваш улов за отдельную плату. И они реально качественно это делают. На разделку своего улова, это 2 катрана и 5 лисиц, мне обошлось всего за 800 рублей. Так что у кого будет возможность посетить Анапу и сгонять на рыбалку, обращайтесь к Валерию. А я с вами ненадолго прощаюсь. Всем удачи!